Индикатор ADX. Здравствуйте всем. Сегодня мы говорим про такой достаточно известный индикатор, как средний индекс направленного движения. Или индикатор ADX. Звучит это Average Directional Moment Index. Для чего данный индикатор нужен и применяется? Индикатор ADX позволяет очень хорошо выявлять участки сильного направленного тренда. Индикатор ADX используется для прогнозирования, усиления или ослабления тренда. И при этом этот индикатор может давать как самостоятельные сигналы, которые мы сейчас рассмотрим, так и дополнительный сигнал, который показывает текущую силу тренда и предсказывает его возможные ослабления и, соответственно, изменения. Как данный индекс рассчитывается? Сначала высчитывается Индекс направленного движения, по умолчанию это период 14, DXI. И рассчитывается он при помощи вычисления положительных и отрицательных направленных движений. Более подробно формулу вдаваться не будем, но анализируется, насколько рынок двигался в положительном или в отрицательном направлении. то есть насколько сильный, То есть насколько сильный был тренд вверх и тренд вниз. То есть какие-то дни закрывались. Больше положительную зону, какие-то в отрицательные. Это все в индексе учитывается. А уже средний индекс на движения – это скользящая средняя за некий период. Обычно это период, который используется и при расчете индекса, тот же период используется и при расчете ADX. Но это просто усреднение. Давайте откроем терминал QUICK и посмотрим. Возьмем, к примеру, минутный таймфрейм график Сбербанка. И правой кнопкой мыши нажмем «Редактировать». Мы рассмотрим на примере терминал Quick. Этот индикатор есть практически во всех основных терминалах. Нужно добавить. И вот он здесь сразу, индикатор ADX. Давайте посмотрим его параметры. У него всего лишь один параметр. Это количество периодов. И здесь можно выбрать только метод усреднения. Мы поставим побольше, чтобы более наглядно все было выглядело. И еще дополнительно наносятся здесь уровни. Ну, к примеру, мы сейчас нанесем уровень 15, но это может быть и 20, и 10. То есть уровень, который вы анализируя на истории, смотрите, какой уровень обычно при хорошем направленном тренде превышает значение индикатора ADX. Вот внизу он у нас высветился. Давайте сделаем более жирным, чтобы было лучше видно. Здесь всего три линии и один уровень. Синяя линия это непосредственно есть индикатор ADX. То есть индикатор, который показывает силу тренда. Индикатор ADX не показывает направление тренда, а только его силу. Если этот индикатор нарастает, то сила тренда возрастает. В данном случае здесь происходит рост силы тренда. И дальше сила тренда продолжается, а дальше она затухает. И мы видим, что действительно на графике цены рынок входит в боковое направление. То есть он, тренд затухает. Хотя дальше опять происходит его рост. Чтобы определить также некий уровень, который мы провели на уровне 15, показывает насколько сильно силен тренд. Обычно если, если ADX меньше некого определенного уровня, то в сделку не входит, сигнал не возникает. Ну, в данном случае мы видим, что превышение произошло вот в этот момент. Уровня 15 в данном случае. Какие сигналы может самостоятельно подавать индикатор ADX? Как правило, входит в момент пересечения индикаторов направленного движения, который обозначен на графике красным и зелеными линиями. Сигнал Long, если зеленый выше красный, и сигнал Short, если наоборот. При этом линия ADX должна расти и иногда еще считают, что должен быть превышен некий порог тренда. Обычно это значение 15-20. В этом случае, давайте посмотрим на график, происходит пересечение и зеленых линий. Он, они показывают, что должен быть сигнал в лонг Если мы будем входить, когда индикатор ADX начнет расти, то это вход где-то вот в этой точке. Здесь заход в длинную позицию. Если мы будем также учитывать и пересечение порога силы тренда 15, то вход произойдет немножко позже. Вот в этой точке. Выход происходит, либо если сила тренда становится очень большой, обычно это больше 40-50, но параметр опять же нужно Выбирать исходя из рынка, анализируя на истории, какие были максимальные значения индикатора ADX. Также выход может быть, если опять пересеклись красной и зеленой линии, то есть линии направленного движения. Здесь в любом случае у вас должен быть выход из позиции long. И мы видим, что действительно в этот момент происходил тренд и индикатор в данном случае показал хорошую положительную сделку. Робот для данного индикатора у нас есть на метатрейдере пятом. И там можно рассчитывать красные, зеленые линии и непосредственно синюю линию индикатор ADX по различным периодам. В квике такой возможности, к сожалению, нету. Надеюсь, что данный индикатор вы возьмете себе на вооружение. Индикатор очень неплохой. И кого заинтересовал индикатор и хочет посмотреть на робота на основе индикатора ADX, то переходите по ссылке который вы увидите в конце данного видео. Переходите на следующее видео. Спасибо всем за внимание. До свидания.